Минуты. все молчим, тихонечко. Привет. Всем привет, ребят. Пока собираются все, расскажу, как у нас проходит немножечко, как у нас проходит ретрит. А, в Сочи. Наверное, сторис видели. Сейчас вот кто у нас здесь есть, покажу. Ребят. Тримочка у нас. Настюша. Так, ну-ка, давайте наша. Самая молодая наша, конечно же, Лариса. Тагир. Так, вот девчонки, девчонки. Все-все-все собираются. Всем привет. Все, и на ютубе у нас запретилась. И сегодня приезжала нам Ланочка и привезла вот таких вот нам цветочков Девять штук почему 9 это наверное <клышит> <клышит> наверное потому что сегодня 9 9 месяцев как я э, в чистых днях вот у меня еще волосы мокрые такие после моря мы здесь купаемся каждый день Вода просто великолепная. Единственное, что нам немножечко как бы не, не совсем повезло, что у нас здесь берега хорошего такого нет, чтобы с заходом. Поэтому волны очень большие, и мы прям так аккуратно-аккуратно. Привет, привет, ребят. Сегодня у нас будет тема, а, как перейти с сыроедения в автономию. Привет, Наташечка. Как перейти сыроедение в автономию? Что такое сыроедение, ребят? Сыроедение это не просто облегченное питание, да? Сыроедение это, наверное, какой-то новый этап вашего саморазвития, новый этап вашего вашего облегченного образа жизни, не только питания, потому что именно с сыроедением приходят первые первые, наверное, такие познания самого себя, познание того, что э, вы больше, чем вы думали все это время, вы легче, чем вы думали все это время. И то, что у вас немножечко даже другие, э, другие эмоции начинают проявляться. Так, у меня тут не свалится, Остался один телефон, один телефон у нас упал в море. Поэтому вот сейчас только, только с одним телефоном нужно будет видео приобретать. Вот. Что такое сыроедение? Сыроедение – это не просто облегченное питание. Сыроедение – это новый этап вашего, вашего жизненного пути. Сыроедение – это именно про то, что вы не просто облегчаете свое питание, это вы облегчаете свою голову, облегчаете свой ум облегчаете свои намерения на что-то иное, на что-то большее. И э, я бы, наверное, хотела заметить, что сыроедение очень легче перейти именно в автономный режим, но если вы правильно делаете сыроедение, если вы правильно сыроедите, то есть у нас очень многие сыроеды, наверное, вы знаете, может быть, кто-то на себе ощущал, что когда мы переходим на сыроедение, мы начинаем голодать. Мы постоянно голодны. И чтобы себя как-то вывести из этого состояния голода, мы либо себя начинаем готовить огромными тазами, либо закидываемся орехами, либо там начинаем потихонечку что-то через какой-то этап подъедать, что-нибудь вареное, чтобы у нас упало в желудок, и чтобы мы поняли, что вот, мы наелись. То есть мы переходим, многие переходят на сыроедение. Не, на как, не как на другой образ жизни, а как именно, потому что это легче, потому что это здоровее, потому что там каждый по каким-то своим причинам. Но э, голова не может догнать тело, как обычно у нас, да, и получается, что при переходе на сыроедение мы хотим не просто э, выйти на другой, на другую, наверное, как, э, на другую ось своего, осознание, а переходя на сыроедение, мы думаем только о том, что вот сейчас мы сделаем вот это, сейчас нам здесь будет легче, сейчас мы то будем делать легче. Не, нет у нас вот этого коннекта тела с головой, и поэтому у нас идет, что у нас вся наша жизнь на сыроедении очень часто, наверное, в 90% случаев завязана, получается, на еде. Что приготовить, куда сходить, где выбрать фрукты, какие фрукты купить, что нужно сделать. То есть если мы на обычном питании, мы знали, что мы приготовили там кастрюлю борща, там котлет нажарили, макароны сделали, и все, и мы занимаемся своими делами. То когда мы становимся сыроедами, тем более изначально, когда мы становимся в самом начале этим сыроедами, у нас все наше время, все наше сознание занимает еда где купить, что купить, как это сделать, что совмещается, что не совмещается. И у нас вся наша жизнь уходит просто, просто на эту еду. Как правильно сыроедить? Я сыроед, но иногда жор нападает. Правильно сыроедить – это нужно понимать, для чего вы сыроедите, что, что дает вам это сыроедение, готовы ли вы идти на следующий этап. Потому что, если мы, что бы это ни касалось, это касается сыроедения, это касается веганство вегетарианство либо даже спорта какого-то. Если вы чем-то начинаете заниматься новым, новое питание вводите, новые физические упражнения вводите, еще что-то, вы не можете останавливаться. Как только вы останавливаетесь на каком-то этапе, вам становится либо хуже, и у вас идет на откат, либо вам нужно что-то менять. То есть, если вы сыроедете какой-то период времени, вы должны четко понимать, что вам нужно либо идти дальше, минимизировать еду, переходить на малоедение, либо вам делать нужно небольшой откат, чтобы возвращаться на веганство. Потому что постоянно в этом периоде, по периоде сыроедения, когда вам же тело показывает, иногда нападает жор, жор же нападает не просто так. Жор нападает, потому что у вас те ваши эмоции, которые вас вас поглощали изначально те эмоции, которые были, как, как было легко вам, когда вы переходили на сыроедение, как вам было комфортно, как, как ваше тело радовалось. Вы сейчас эти эмоции уже не чувствуете, у вас <как> эта чувствительность прошла, и вам нужны, нужно как-то вашему телу, вашему сознанию вернуться в то эмоциональное состояние. И вы начинаете себя как бы собирать либо через еду, через ваши зажоры, причем, если у вас зажор, то, как правило, вы э, не просто начинаете, у вас не просто начинается зажор, а, скорее всего, у вас по получается вот эта вот неосознанная пустота, которую вы пытаетесь занять чем-то. И вот этот зажор, он как бы вас выстегивает на какие-то эмоции, он дает вам понять, что вам нужно куда-то куда сдвинуться с этой мертвой точки. Здорово, понятно, спасибо. Так, Коля Сорокин задал вопрос. Сыроедение, получается, это близкое состояние к автономии? Это, я бы сказала, что это, наверное, не к автономии. Нет, автономия – это, в первую очередь, автономное сознание. Это вообще не про еду. Потому что я уже говорила, что когда вы, когда вас включается вот это вот автономное сознание, это может прийти на е, даже на еде, на малоедение, конечно же, на мясе, но я не встречала этого но когда это приходит на минимальном количестве еды, либо на очень облегченном количестве еды, чаще всего, конечно, это приходит на сухих на дня. И когда вы славливаете вот этот момент автономии, тогда вы понимаете вот этот вот весь букет, который может присутствовать в вашей жизни. И только после этого вы понимаете, насколько вам уже не интересны те эмоции, насколько они блеклые, эмоций от еды. И это очень важно, потому что когда мы понимаем, что нам хочется уже других эмоций иных эмоций, и мы даже знаем, как их получить, мы все чаще и чаще начинаем возвращаться в те состояния, которые у нас были. Но возвращаться мы в них начинаем только в том случае, если мы заходили на эти сухие дни не через силу воли. Очень многие же заходят через силу воли, очень многие себя начинают как бы заставлять, потому что не все готовы а, марат марада светочка люблю тебя спасибо тебе. Не все готовы вообще к автономному образу жизни. вот я же не зря сделала такую рекламу, что я могу перевести человека за 40 дней в автономию. Это действительно можно. это не вопрос. вот мы сейчас три дня на ретрите у нас ребята не кушают, чувствуют себя замечательно. Будет следующий ретрит 7 дней, они не будут есть 7 дней и будут чувствовать себя замечательно. Будет, если ретрит, если все-таки будет 40 дней, то они будут, не будут кушать 40 дней. Перейти может каждый. Я могу перевести практически любого. Я не буду, конечно, зарекаться, но э, задержитесь вы в автономии, либо не задержитесь, это уже другой вопрос потому что в автономии меняется ваше сознание, меняется полностью ваш круг общения, меняется весь все, что вас окружает, оно уходит. У вас получается, что ваша жизнь, к которой вы привыкли, которую вы строили столько лет, которую вы холили и лели, оберегали всеми путями, она у вас по пикселям начинает разбираться, у вас она просто растворяется, и вы в этом состоянии начинаете собирать все по-новому с новыми людьми, как правило, с новыми возможностями, с новым ощущением себя, с новым восприятием себя. И не каждый на это готов. Все хотят сохранить то, что они собирали, что они строили столько лет. Не каждый готов расстаться, расстаться со своим партнером, не каждый готов переформатировать своих родственников, которые начинают вступать в агрессию из-за вашего уровня жизни, из-за вашего... Эм, из-за вашей жизни, к которой вы сейчас стремитесь, потому что ее принять на самом деле э, сложно, это непривычно, это не то, что нам говорили с детства, поэтому для многих людей кажется, что это. они начинают выискивать какие-то статьи, а вот этот посмотри, что с этим было, посмотри, что с этим стал, а да как ты так будешь, да это все ерунда, да тот, кто говорит, он, он врет, и такого не может быть. И все вот эти вот моменты начинают сплать, вас начинают поддавливать. Вы готовы идти дальше, вы готовы э, не противостоять вашим близким людям, а показывать это на себе с любовью. И это один из процессов, который, в котором достаточно сложно удержаться. Тем более, если нет единомышленников. Так, тема зажор э, как бы заполнение пустоты а неедение получается еще большее ощущение пустоты может быть для ума так кажется тем неедение не пустота неедение это избавление от того что у тебя было и ты подчищаешь вот ты смотри когда у тебя полный шкаф вещей которые ты понимаешь что ты не носишь вот особенно вот у нас в девочек очень часто вот мы достаем какие-нибудь джинсики которые на нас не налазят вот как бы выкинь их, думаешь, нет, я до них похудею. Складываешь их обратно, и еще на 10 лет они у тебя хранятся в твоем шкафчике. И это не у всех такое бывает, но есть такой момент, есть такой момент у женщин, есть такой момент у мужчин, у них там свои какие-то примочки. И когда ты начинаешь вот так вот образно говоря, да, когда ты начинаешь свой шкафчик перебирать и убирать все лишнее оттуда, и твои полки освобождаются, ты же не начинаешь плакать над тем, что вот у меня шкаф пустой, ты начинаешь его наполнять тем, что для тебя дорого, нужно и актуально на данный момент, так и с твоей жизни, когда ты начинаешь заходить на сухие дни, то ты как бы начинаешь вычищаться, ты начинаешь, ты начинаешь все старое себя сбрасывать, сбрасывать в себя всю всю одежду, которая не нужна. И да, ты остаешься в пустоте, ты остаешься голым перед самим собой. И тебе нужно только наполниться. Истина. Спасибо, Наташечка. Глуся, лучезарная, Светлана, спасибо. Да, обязательно сохраним эфир. О, да. Я поймала себя на том, что не могу зайти на сухое как раз таки от страха, турбулентности и перемен. Да, привет, сегодня такие цветы замечательные подарили. Но не можешь зайти, потому, да, потому что вот эти вот перемены, они как бы оттягивают, они даже на подсознании бывают оттягивают, это очень важно их проработать. Вот, и еще, ребят, кто не может зайти по каким-то причинам, давайте 9 января у нас будет двух с половиной недельный марафон в клубе в закрытом. И мы там за две с половиной недели, мы там очень много чего проговорим, очень много что проработаем, поэтому заходите. А так, конечно же, ждем февраль-март, да, февраль-март ждем на следующем ретрите, скорее всего, в Крыму. Так что готовьтесь, у кого работа, готовьтесь на это время взять отпуск, семидневный, как минимум, да. Если тело ушло в дефициты и истощение, надо полностью восстанавливаться, потом практиковать сухие. Нужно понимать, что такое э, тело ушло в дефицит и истощение. Нужно понимать, почему истощение, на какой стадии оно восстало, по каким причинам. И нужно очень четко понимать, как вы будете восстанавливаться. Это нужно будет добавлять в определенную еду, либо восстановление, оно возможно э, с продуктами. Это очень важно. Потому что если вы уйдете в вареную еду, то это будет один процент, процесс потом захода на сухие дни. То есть заход уже тогда будет на сухие дни, он будет иной. После, когда вы восстанавливаетесь, когда вы восстанавливаетесь на варенке, то тогда вы будете просто пока свой организм приучать, чтобы он не терял вес. Заходом на сухой день Это будет 36 часов Не больше Чтобы у вас именно скапливалось, скапливались Те процессы, к которым привык организм Почему он у вас отдает эти ресурсы Если настолько быстро Тоже нужно об этом задуматься Если вам готов, вы готовы только на сыроедение Если вы понимаете, что просто сыроеднее И убрать пока сухие дни То нужно тоже понимать Почему у вас идет истощение вот Это же идет не от еды и мы полнеем, либо худеем не от еды. И это уже, по-моему, все знаем. Это когда мы начинаем, когда мы вводим в себя сухие, в себя. когда мы вводим в свой, в свой путь, в свою жизнь сухие дни и начинаем в этом процессе сбрасывать вес, то у нас это идет не просто как сброс жировой прослойки, это идет обнуление обнуление наших программ, которые с нами шли вот такое количество времени. И это естественный процесс. И на первых днях, конечно же, у вас будет снижаться вес. Но если вы понимаете, что вы уже истощены как бы до максимума, то здесь нужно будет тогда работать именно с головой. Почему голова не может догнать тело? Железо до 3 b 12 поднять не получается, а организму от еды плохо. Вот смотрите, ребят железо и d3 d3 b12 поднять невозможно вот вы мне скажите вот не вот этим языком а что вы чувствуете вам тяжело или вам врач сказал что вот невозможно поднять это же разные вещи я когда была четыре месяца на сухих днях до, до вот этого момента я ходила ко врачу который знаете вот какими-то там на голову какие-то примочки делать, и потом какой-то палочкой, у него на компьютере все высвечивается, он какой-то палочкой там по, по всяким точкам ищет и смотрит, в каком состоянии органы. Это уже у нас есть в, в, в обычных медучреждениях. Вот Я правда не помню, как это называется, какая-то резонансная терапия или что-то такое. Биорезонанс. Биорезонанс, да, вот. И он у меня не смог обнаружить в моем организме печень. Он говорит, «Я не вижу, у тебя не показывает, что она у тебя вообще есть». У меня такое было первый раз. Он мне говорит, врач мне говорит. И мне что теперь? Нужно сказать, «Ой, я выхожу с сухих дней, у меня пропала печень». Я понимаю, что это э, вот, вот его процесс на моих чистых днях не смог определить вот, у меня вот этот орган по каким-то своим причинам. То есть мы можем много думать по каким причинам, но мы никогда за компьютер не надумаем. Поэтому, когда вы говорите, что не получается поднять, вы же узнали, что их у вас в организме мало, и, как, и прежде чем узнать, что у вас в организме не хватает этих витаминов, вы же себе придумали, что нужно провериться, нужно сходить и посмотреть, все ли у меня хватает. Вы же не посмотрели, что почему вы себя так чувствуете. А все же на поверхности, почему вы туда пошли? Вы же пошли туда, потому что у вас тело дало вам какой-то импульс, какой-то знак. И вот вы пошли с этим знаком к самому себе, или вы сразу же пошли к ко врачу, который вам посоветует, что нужно пропить? Вот это тоже другой вопрос, это тоже тот вопрос, касаемый том, что мы не умеем слушать себя, мы не умеем слушать свое тело. И поэтому, когда нам говорят «вот это вот ты не сделал», мы вместо того, чтобы прислушаться к самому себе, мы начинаем опять идти от себя, и когда мы идем в очередной раз от себя, а не к себе то у нас тогда и получается вот эта вот ерунда. И потом мы говорим, ой, у нас, нам не помогло ни сыроедение, ни малоедение, я там был несколько раз, ничего мне не получилось. А потому что тебе тело начинает сигнализировать, вот нужно теперь вот это, нужно теперь вот этим путем, вот этим путем. Но ты по каким-то причинам боишься его прислушаться. Голод и автономия – это похоже, но все же разные вещи, разные состояния. А, ав, ребят, автономия – это автономное сознание, когда вы начинаете думать изнутри себя, вы становитесь больше, чем вы есть, чем ваше тело. Это именно а, восприятие вашего образа жизни, восприятие вас, восприятие того мира, который происходит вокруг вас. Вот что такое автономия. Это не связано с едой никаким образом. А голод ⁇ это замечательная вещь. Голод идет от слова э, ⁇ голод ⁇,⁇ лад ⁇ Это ⁇ лад с собой ⁇,⁇ голод ⁇ холод ⁇ Это когда ты владу с собой. Это неплохое слово ⁇ голод ⁇ И оно помогает излечиться от многих заболеваний. Но просто когда вы на этом голоде начинаете славливать эти состояния, когда вы очищены, когда вы чиститесь, когда у вас уходят болезни, когда вы находитесь в легкости, вы начинаете славливать состояние автономии. Только после этого вы понимаете, что в вашей жизни еда не вызывает больше тех эмоций, она вам уже не неинтересна. И именно поэтому вы переходите потом с автономным сознанием и в автономное тело. Но голод это замечательно, это лад собой, это замечательный какой-то период в вашей жизни. И это здорово. Можно ли с камнями в желчном заходить на сухие? Натуропаты в один голос говорят, что не. Так, но ну это нужно смотреть, во-первых, какие камни в желчном пузыре, потому что нужно понимать, что они будут у вас выходить, и смогут ли они пройти через вот эти вот канальчики. Это могут, может быть очень болезненный процесс, поэтому нужно четко знать, какие желчные камни. Если они достаточно большие, то есть множество средств, где как можно их э, как бы размягчить, раздробить, чтобы они потихонечку песочком начали выходить. Есть тоже такие методики. Так, Жанна Жарикова. Истощение не из-за отсутствия бега, холода и физических упражнений. Нет, истощение не из-за из отсутствия бега, холода и физических упражнений. Немножко не поняла вопрос. Истощение идет у вас от непроработки не себя, непринятия себя. У вас есть и те моменты, которые, которые вы не хотите в себе замечать, и вы идете в каких-то моментах через силу воли, через прижимание самой себя. Я не теряю вес на сухих и даже после чистки. Так, Жан, вы хотите потерять вес? Или что? То, что вы не теряете вес на сухих, и даже после чистки, я, множество таких людей, вы не одна такая, не все начинают сразу же истощаться. Марат, для хода в чистые дни нужно касторовое масло? Если вам так будет легче, если вы будете себя чувствовать легче после этого, то можно это сделать, но нужно делать это очень правильно. То есть касторовое масло, если какое-то масло мы употребляем вообще, то оно должно быть обязательно э, с, цитрусовым, с цитрусовым соком, с каким-то, с лимонным соком. Один к двум. Слабость, нет энергии от дефицитов. Да, слабость, нет энергии, это не от дефицитов. У нас был э, целый эфир в закрытом клубе, что такое слабость. Я вам просто сейчас в двух словах скажу, не буду это все поднимать. Если нужно, там зайдите в, в клуб, там посмотрите этот эфир. Что такое слабость на сухих днях? Слабость – это когда мы перестаем кушать, у нас начинает запускаться наш организм. То есть он сначала отдыхает, например, сутки, он понимает, что ему не нужно работать, и он готов идти на очищение, на исцеление ваших внутренних органов. И когда он понимает, что его внутренней силы, внутренних ресурсов не хватает для исцеления, внешние ресурсы – вот это вот, когда мы активны, они углубляются внутрь вас для того, чтобы вы максимально почистились и для того, чтобы вы максимально исцелили свои внутренние органы. Нужно радоваться этой слабости, это не дефицит, это идет очистка и исцеление ваших внутренних органов. Я, конечно, не знаю, про какую слабость. Вы говорите, вы можете говорить и про такую слабость, что вы даже там по три, по четыре дня не можете даже себя до туалета донести. Это тоже нужно рассматривать. Но бывает такая слабость, когда ты не можешь даже говорить. И она проходит в течение максимум двух суток. Но если вы понимаете, что с вами происходит, вы будете эту слабость ждать, как манну небесную. Это же ваше исцеление, это ваши ресурсы. Это же замечательно, что с вами это происходит. Будет ли сохраненный эфир? Да, конечно. Будет. Спасибо, что ответил. Жанна. И пью каждые минут по стакану или по стакану или полстакана очень теплой воды. Но то, что вы пьете воду, от воды у вас идет. Смотрите, когда мы пьем воду, которая не принадлежит нам, у нас организм вырабатывает жидкости до двух литров до 2 литров жидкости ежедневно за сутки примерно так это уже научно доказано и когда мы пьем воду какую-либо то что с нами происходит наш организм во первых эту воду сначала переформатирует под себя он затрачивает массу энергии чтобы ее переформатировать под себя потом он затрачет массу энергии чтобы вывести ее из себя и потом, когда он уже на отдыхе, он начинает ту жидкость, которая есть в вас, начинает ее просто вытягивать. И у вас получается обезвоживание. Отсюда идут морщины у женщин и у мужчин. И вот эта вот дряблость кожи. Чем больше вы пьете, тем больше у вас морщин, дряблости, и тем уставший у вас организм будет. Посмотрите на любого спортсмена, который заливают в себя воду непонятно сколько. Они должны быть просто светиться от своего здоровья. Но смертность-то у них какая? Вы задумаетесь? У них питание все по полочкам, у них еды они вот показывают там, они едут на тренировку, они показывают, у них там заднее сиденье полностью все в упаковках воды. Они не перестают ее пить. Где их здоровье? Нужно логически думать, как оно происходит. Это обезвоживание. Пьете каждые 15 минут по стакану. Представляете, что с вашим организмом происходит? Как он э, постоянно перемалывает эту воду, чтобы ее вообще переволоть под себя, а потом еще и вывести. А он там, бедный, уже с ума сходит. Сохраните, пожалуйста, эфир. Да, сохраню, ребят. Как вы относитесь к катушкам Мишина? Я к ним не отношусь. Интервальное голодание полезно, смотря какую, какой вопрос по своему здоровью или по своему телу вы хотите решить. Я думаю, что все-таки больше пользы, чем каких-то других моментов. Истощение может быть, например, когда человек голодает много дней на жидкостях или на воде. Чтобы не было истощения при голодании, не надо пить и как можно меньше спать. Да. Светочка, удален желчный, влияет ли это на сухих? Я не чувствую ничего особенного. Ты чего, моя хорошая, как у нас вон Лариса? Давала же целый эфир, у нас же записан эфир в школе автономии с ней. Она безжелчная с 2005 года. И на сухих она сколько, Ларис, 17 максимальных. 17 максимальных дней. Ну а так, каждый месяц, по 10. А так, ну как бы она в постоянных сухих днях, то есть постоянный у нее этот режим. С 2005 года нет желчного пузыря. И вообще замечательно себя чувствует. Вот. Тем более ты уже в, ты, слушай, ты в таких уже практиках, ты кушаешь раз в неделю, раз в семь дней. Ты же по себе уже знаешь, что э, как бы для тебя это такой момент, который настолько для тебя он незначительный. Не-не-не. Это галочка наша. Тоже была у нас. Так, если суставы и все кости начали хрустеть, чем помочь телу? Так, суставы и кости начинают хрустеть. Во-первых, нужно, опять же, это психосоматика. Это когда вы свою авторитарность дальше тянете всю свою жизнь и пытаетесь за кого-то решить какие-то их вопросы даже если вас не просят это если вообще в двух словах у меня есть тоже эфир на эту тему можете посмотреть вот это первый момент и второй момент что когда начинают хрустеть кости то это говорит о том что у вас во-первых ваши сухожилия они достаточно слабые у вас нет вот этой вот как бы прослойки которая держит ваш мышечный корсет вообще весь чтобы были сухожилия более или менее хорошем состоянии, то нужно же, конечно же, делать растяжки. Нужно делать э, упражнения, которые будут вас вытягивать, растягивать. Это йога, это может быть просто какие-то растяжки. Это ну, должны быть растяжки с силовыми какими-то упражнениями. Вот. И они так получаются, что когда у нас сухожилия немножко вытягиваются, растягиваются, они у нас крепнут. Когда у нас вытягивается, не за счет того, что вытягивается, растягивается, у нас там очень хороший идет кровоток. Когда идет кровоток, у нас запускаются все процессы, и наш организм, он может вырабатывать свою жировую прослойку, так скажем. То есть все вот эти, которые у нас идут межкостные, вот эта вот жидкость, которая есть, она, организм тоже ее начинает вырабатывать. И вырабатывать очень хорошо. То есть сейчас у вас вы же все по витаминам же спрашивать у вас сейчас вот именно в голове вот этот процесс, что у вас что-то не хватает, и вы себе очень много накручиваете того, что у вас нет, вы с тем, что у вас уже есть, еще не разобрались но уже идете вперед на опережение, еще себе добавляете в свой чемоданчик, чтобы побольше унести вот этого всего, чтобы как бы чтобы уж наверняка я все губы облизываю, у меня после моря все, все соленые. Так, ребята, если еще есть вопросы, задавайте вопрос. Если вы так благодарю по пороводу. Речь шла об очистке касторкой. Очистка касторка. касторка. Если хотите делать, если вам это нужно, то можете сделать, но обязательно с цитрусом. То есть, если касторку выпиваете, то я не знаю пропорции касторки. Я ее пробовала один раз. Сколько килограмм, столько миллиграмм вот касторки? Сколько килограмм, столько миллиграмм касторки и, чуть, и половина ровно этой дозы лимонного сока. Можно даже две части, три сверху. Вот, можно две-три части сверху. Вот, поэтому, если вам хочется это сделать, то, конечно же, пожалуйста, касторка, она как бы... Но не увлекайтесь чистками, это тоже э, стресс для организма, то есть... Чистки, возможно, нужны, но они должны быть без фанатизма. Так, Садос, как не реагировать, когда рядом едят родственники в общем жилище? Ну позвольте им идти своим путем, а вы идите своим. Почему они, почему вот так не почему вы так не закреплены в своем пути? Почему вы думаете, что вам нужно обязательно смотреть на них, думать, что, как получается у них. Почему вы-то здесь не закрепились? Почему вас сманивают другие? Не ваша слабость, не ваши какие-то физические состояния, а просто картинка едящего рядом человека. Это уже вопрос к вам должен быть. И мы его тоже, кстати, разбирали в закрытом клубе, там есть эфир. Вы не спите там. Мы, у нас сегодня ночь, у нас сегодня, получается, у ребят Вторые сутки, но не у всех, у некоторых уже пятые сутки идут. Поэтому сегодня, да, у нас сегодня будет вообще вся ночь в практиках. И сегодня и завтра мы не будем спать. И мы потом вам еще под конец кое-что покажем. Как долго уходит привычка есть? Она перестает быть привычкой. Как только вы понимаете, что такое жизнь в состоянии неедения, и это уже не привычка, вас уже туда тянуть не будет. То есть будут еще какие-то проверяния себя, а хочу ли я это через какой-то промежуток времени, а будет ли мне плохо после этого. Но это ум будет с вами играть, так, конечно же, еще какое-то время. Но у всех свои сроки. Ланочка, можешь сказать, что за зверь такой... Метаболизм. Очередное горе от ума. Зверь, Зверь такой метаболизм. Метаболизм – это то, что у нас запускается вот эта вся лимфатическая... Ну, как бы ты знаешь, в принципе, что такое метаболизм. А вообще метаболизм – это... Ну, это прозвали то, что у нас запускается внутри... Когда ты выходишь на сухие дни, у тебя нет этого понимания метаболизм. Тебя он никак не интересует, что у тебя там тебе уже запускаться нечем. У тебя там уже идет процесс полным ходом. Он никогда так не идет, как на сухих днях. Он никогда так не будет идти, как на радости к жизни. Вот когда ты радуешься каждому моменту, когда мы тут я не знаю, вот мы здесь можем сидеть там что-то разбирать, что-то хохотать. Как это? Мы, мы как непонятно кто в этом море плескаемся. На нас смотрят все как ненормальный Декабрь месяц, там Новый год скоро отмечать нужно. Ел, елки люди стоят мы в море плескаемся. Вот это метаболизм. Вот это запускание процесса. Запускание не только твоего процесса, твоего жизненного процесса. Это твоя радость, это твое желание жить. Это твое желание познавать, узнавать, интересоваться. Вот что такое метаболизм. А то, что мы сузили до того, что так кровь начинает разгоняться, лимфа начинает запускаться, и у нас вот эти вот все какашечки начинают потихонечку выходить. Но ну, вот кто живет вот в этом метаболизме, в этих какашечках, для того вот это метаболизм. Для других это уже вот это метаболизм. Поэтому выбирай, что для тебя метаболизм. Вот убежала сегодня, не захотела с нами пообщаться, вот получай теперь, не будешь знать многие вещи. Так. Аллочка, Света, а как ты пристроила своих животных? У нас сейчас появилась собака крупной породы, никуда не отъехать. У меня есть подруга, которая смотрит за собакой. Вот Она приходит собаку кормить, и кошек кормит. Вот, собака, конечно, скучает, но она уже привыкла к нам, к путешественникам. Что теперь делать? Главное, собаку познакомьте с тем, кто будет ее кормить, приходить, чтобы она его не съела. Раньше, чем он дойдет до холодильника. И все. Светочка, подскажи, что делать, если пятна на коже беленькие, коричневые? Пью гвоздику и полынь. А пятна – это же процесс кожи. Кожа – это ваше, ваше непринятие себя в этом мире который мир сейчас есть, это бывает у детишек, это бывает у взрослых детей. Если происходят какие-то ситуации, которые вы не можете принять по каким-то причинам, как правило, это какие-то стрессовые ситуации, и вы понимаете, что эта ситуация не должна быть в вашем мире, вы ее никак не можете принять, то очень часто они буквально высыпаются за один день. Если вы говорите про белые и коричневые точечки, вот, которые на руках идут а, с возрастом, бывает такое, то они убираются, на сухих днях они, кожа выравнивается, это я могу сказать однозначно. И могу вам еще сказать, что есть разные косметические средства, это вот там парафин, глина, очень хорошо природная глина, которая выравнивает кожу. Можете попробовать ей. Просто не понимаю, про какие пятна вы говорите. Если на теле, то это нужно все равно э, через психосоматику вытаскивать. Что, что вы не принимаете? Почему вы не принимаете себя именно такой в этом мире? Влияет ли нахождение в большом городе на переход на неедни? Или место не имеет значения? Место не имеет значения, если вы готовы к этому переходу. Абсолютно. Еще лучше, если вы будете переходить. Эфир висит. А, ребят, поделитесь, мне задают вопросы, а предыдущие пишет, что эфир висит. У меня пишут, что я иду, у меня ничего не показывает, что висит. Я хотела сказать, что в большом городе, если вы начинаете автономить, то вы больше и больше закрепляетесь. Если вы где-то там начинаете автономить в каких-то красивейших местах, где нет людей, то как только вы приходите к людям, вас начинают выстегивать, даже не потому, что они кушают, а вас начинают выстегивать только лишь потому, что они начинают говорить, не вынесон вам. И все, вы сразу же срываетесь. Так, ланочка, говорят, он выходит из баланса и нарушается при голодании. Предполагаю, что говорят это те, кто не разобрался. Ты же сама все знаешь. Ну вот, Значит, у меня вышел из баланса вот этот метаболизм. Вообще, мне кажется, что тот метаболизм, про который говорят, он вообще у меня вышел, и больше он не со мной. По телу они есть. А, это про пятнышки. По телу. Это, это непринятие какой-то... Какая-то ситуация у тебя была, которую ты не принимаешь. Вот это вот высыпание вот этих пятнышек. У меня часто на второй или третий день бывает такое состояние, когда темнеет в глазах, и тело как будто отключается и обладает, обалдеть, что это? Так, темнеет в глазах, ну, темнеет в глазах это давление, получается, низкое, то есть у тебя э, давление падает, чтобы давление не падало, очень хорошо есть, э, я не знаю, состоишь ты или нет, в клубе у Насти, у Насти есть закрытый клуб, и, э, по-моему, но ну, здесь точно у меня не сохранено, нет, у меня тоже только в закрытом клубе, и есть у Насти в закрытом клубе, у нее очень хорошо, хорошая есть гимнастика, где проработка головы, проработка вот этих вот швов, которые у нас есть. То есть у нас же они у нас вся голова оказывается короче, как они называются швы? Вот. Эти. Ш -ш -ш. вот. Череп, черепные вот эти вот швы. Вот. И когда их начинаешь прорабатывать, то у тебя начинается кровоток, он лучше начинает шинциклировать и, и получается, что вот эти вот симптомы, которые внешние, то есть вот это вот искры в глазах, там вот это вот Слабость, недомогание – это все внешние симптомы, это не внутреннее это не то, что происходит внутри тебя. Это происходит то, что снаружи, что мы можем убрать физическим путем. Поэтому очень хорошо разрабатывать ушки, очень хорошо разрабатывать. Вот, нужно потихонечку, хотя бы по несколько секунд, не надо сразу же на 20 минут переворачиваться и стоять на голове. Но на, на голове очень полезно стоять, но нужно начинать хотя бы с 3 секунд, но не с 5 минут точно. Это тоже очень полезно. и если темнеет в глазах, тоже массаж глазок, то есть их немножечко слегка так надавливать, отпускать, не отпускать. И смотреть вдаль, дальше, ближе, дальше, ближе. То есть это еще же глазная мышца, она получается, она выходит из своего равновесия привычного. И вот такое состояние получается, что темнеет в глазах. Это то же самое, что глазное давление. Все в порядке. Все... Ой, мы так хотим к тебе приехать, и вот не знаем, когда получится. Да, на дачу, на, на сталинские дачи очень хотим съездить, не знаю, как у нас получится, может быть, завтра съездим, может, завтра получится, да, в гости съездим, нет, не висит у меня, норм. все, нор не висит, а, все в порядке, это мне про эфир, а я уже, да, а я про гости, да, мы приедем туда, к тебе в гости, соберемся, кто может. Марат Марат, люди думают про вас, что вы моржи, сектанты, которые купаются в декабре. Но то, что мы сектанты, это точно, наверное, думают, потому что мы же там не просто моржи, мы же там еще с криками, ссорами и с плясками и с трясками. Поэтому Спасибо. да. Спасибо. А это мы уже потом снизим. Так, эфир идет, не висит, не висит, не висит. Благодарю за ответы, благодарю. Я занимаюсь йогой 6 лет уже. Вот, занимаешься йогой. Ну тогда, если ты занимаешься йогой, ты, наверное, знаешь и таким. Я думаю, что ты уже их изучал. Почему у тебя вот эти вот искры из глаз? Почему у тебя на сухих днях именно идет давление на глаза? Что у тебя скрыто под тем под текстом? Что, на что ты не хочешь смотреть. Просто когда мы сами с собой начинаем заниматься, потому что многие же говорят, ой, я с этим уже разобрался, я же психолог, там 33 психологических образования, но мы очень часто про себя не можем видеть какие-то вещи. И когда тебе дает обратную связь кто-то другой, то тогда будет намного проще, потому что многие моменты ты, видимо, отследить себе не можешь. Почему у тебя эти искры из глаз? Почему? Раскрой свою психосоматику. Если, ты, если у тебя с физикой все в порядке, вот, то тогда раскрывай психосоматику. Почему у тебя так? Благодарю, Солнце, благодарю. Я бы тоже искупалась, люблю прорубь. Ой, у нас здесь море теплое, оно, наверное, градусов 13. Поэтому мы еще даже не моржуем. Да, приезжайте все, приезжайте на следующий ретрит. Чем больше народу, тем будет веселее. Мы, тут, мы веселые ребята. Давайте, ребятки, еще вопросы, если есть, задавайте. Если нет, то я буду закругляться. Сергей, после каскада сухих долго чувствуется слабость. Это перебор или норма? После каскада сухих, то есть когда вы уже вышли, и на еде слабость... Если на еде слабость, то нужно понимать, как вы вышли, какой у вас каскад, поскольку, то есть сутки через сутки, или там семь через семь, или семь через два, какой каскад, смотря какой каскад, смотря как вы, как вы наполняетесь после этого каскада, и что значит, на какой день слабость. Давайте, Сергей, я дождусь от вас дополнения. И буду закругляться. Пока Сергей отвечает, мне дополняет, задавайте, ребят, еще вопросы. Когда выхожу из сухих дней и начинаю есть, э -э -э мне болит почки. Ребят, почки не болят. Там нет э -э нервных окончаний, чтобы они болели. У нас болит мышечный корсет, который держит эти почки. Что значит болит? Потому что у нас, когда мы на сухих днях, у нас из мышечной ткани уходит вода, и они как бы немножечко начинают сжиматься, и сжимают эти почки. И у нас получается такое ощущение, что у нас тянет почки. Вот. И когда тянет почки, я давала очень часто вот эти вот упражнения, которые хорошо, в йоге очень много упражнений, когда нужно кататься на спинке, когда есть вот этот вот ролик, который мы естественным путем получается разжимаем, сжимаем вот этот вот мышечный пояс свой. И тогда нам становится легче. И обязательно ходьба на пяточках, потому что у нас у всех с возрастом почки опущены. И когда мы начинаем... Ой, сколько ответов, вопросов, подождите секунду. И когда мы на сухих днях начинаем ходить на пяточках, то у нас за счет того, что у нас сжимается эта мышечная масса, у нас получается на пяточках от своей вибрации почки встают свои пазлики на место. Попробуйте, так будет легче. Но это не из-за того, что это не почки болят, это именно у вас болит... Тянет, не болит, а тянет именно мышцы, мышцы непроработанные. После сухих дней, когда начинаю кушать, хочется соленого. Ем только розовую соль. Но всегда и много, что делать. Спасибо. А, нужно разбирать, а почему вы хотите что-то соленое, что, какая, что у вас связано с этой солью, какие воспоминания у вас связаны с этой солью. Что вам не хватает в жизни, что вы начинаете есть соль и много вы тоже вы же себя не останавливаете, не можете остановить. Почему? Почему у вас такие процессы идут? Потому что когда либо у вас идет сильная что сколько сухих дней у вас есть и как вы начинаете выходить. Возможно, у вас просто в организма идет сильное обезвоживание, вы неправильно выходите, и организм начинает требовать соль, чтобы задержать ту, ту воду, которую вы приняли. Вот и все. Но это только из-за неправильного выхода сухих дней. А, Жанна, а где проходит ретрит? Сейчас в Сочи проходит ретрит, а следующий будет на 90%, что будет в Крыму. Светочка, это пятна можно убрать через травки и полынь, психосоматика проработана. Через травки и полынь, да, если правильный если правильный выход, если правильный заход, через полынь можно убрать. Но обязательно нужно еще снаружи делать вот эти маски. Попробую поделать глиняные маски, они же очень хорошо выравнивают кожу. Это естественный продукт. Можешь глиняные маски разводить, например, не водой, а, не знаю, там, как, каким-нибудь... Яблочный уксус. Яблочный уксус или сок лимона. Вот, рекомендуют либо яблочный уксус, либо соль, сок лимона, либо можешь просто заварить mm -hmm. легкую-легкую травку, например, ромашки. Mm -hmm. И поделать такие масочки, они очень mm -hmm. хорошо. Mm -hmm. Так, Сергей ответил 5, 2, 5. То есть, я поймала, так, 5 сухих, 2 еды и опять на 5 сухих. Как ты выходишь? То, то есть нужно тогда понимать, чтобы нужно выходить правильно. Если у тебя идет слабость, у тебя продолжается, во-первых, когда ты 5 сухих делаешь, потом на 2 выходишь, у тебя чистка организма не, не останавливается, она продолжается. И когда у тебя чистка продолжается, то, скорее всего, когда ты выходишь с этих сухих дней, то чистка идет ты еще туда скидываешь еду, она не успевает остановиться, и получается, что твой организм и еду перемалывает, и, и органы чистит. И потом ты снова выходишь на сухие дни. Попробуй пока на какое-то определенное время сделать не два дня еды, а сделать три либо четыре дня еды. Дай организму восстановиться, если уж ты ешь, дай ему восстановиться, а потом обратно заходи. Но заходить и выходить нужно правильно, через полынь через авокадо. И заходить тоже. Антипа. Так, да, подождите, анти. А, антипаразитарку какой посоветуете, что делали вы? Я антипаразитарки никакие не делала, но я э, говорила, что если говорить про антипаразитарку то я предлагаю только выход на полыни. Но если кому-то нужны чистки, то про чистки мы будем говорить в клубе 9 января. Там их будет много, мы будем 7 дней говорить про чистки, каждый выберет ее под себя, под свои задачи, которые он будет решать со своим организмом. И какую просто посоветовать, потому что антипаразитарка – это такое… такое Пшик, про который вы ничего не сказали. Просто вы думаете, что у вас все хорошо, и вам нужно вывести глистов. Глистов отхода. Если говорить уже тогда о глистах, если, если уж вы э, думаете, что они у вас есть, то они могут быть и в печени, и в желудке, и в костях, и в крови. И они все абсолютно разные. Если вы, вы же проговорите про него, потому что вы чувствуете, что он не у вас есть, значит нужно понимать, какая, какая антипаразитарка вам нужна. А я вообще занимаюсь антипаразитаркой головы. Вот. Поэтому как-то вот мне проще с этим. Кто-то присоединяется, у нас уже заканчивается эфир. Да, ребят, сейчас буду сохранять эфир, пока у нас... А с января, да, с января уже 800 рублей клуб, а не 500. Но тот, кто зашел до января то для тех всегда будет абонентская плата, 500 рублей, она повышаться не будет. С января, да, будет 800. Там уже много эфиров, там уже можно просто туда зайти в клуб, если вы действительно намерены перейти на автономию, то там уже можно просто заходить, смотреть эфиры и переходить. Там уже есть практически все ответы на ваши вопросы. Просто готовы ли вы их слышать? Это уже другой вопрос. Вот, все, ребятки, тогда буду закругляться. Спасибо вам. Огромное. А, ребят, еще что-то хотелось сказать под, под, под занавес. Когда вы меня спрашиваете, можно ли делать э, прививки. Я не помню, как она называется. Вот прививка, которую делали в детственном, то ли в роддоме, то ли в первый год жизни. Вот она у меня только на девятый месяц. Автономия начала выходить. Я думала, что ее уже нет в нашем теле. То есть она думала, как-то она растворилась. Нет. У меня она начала выходить. Вот это вот прививка. Поэтому это вопрос вам про прививки. Как? Так как пить полынь, сплошная горечь? Да вы что, после блин, трех сухих дней это же будет ваш блаженный напиток. Вы просто, наверное, на долгие сроки не захотели. И нужно ее правильно делать, то есть пол чайной ложечки на пол-литра горячей воды. Не надо ее делать ядреную, никогда не делайте травы, чтобы они прям были такие, вырви глаз. Не надо, все лучше и сразу. Нужно постепенно, по чуть-чуть. А на вторых сутках, на вторых сухих днях хочется алкоголя. Почему так, с чем это связано? Не пью уже 12 лет. Но, ну, с головой это связано. Вы же не пьете 12 лет по каким-то причинам, то есть до этого пили, что-то вам нравилось, а потом что-то разонравилось. Что-то разнавилось на психологическом уровне или на физическом уровне, вам пришлось это дело бросить. А алкоголь это же изменение сознания. Что, что вам хочется из алкоголя, потому что алкоголь тоже бывает рад. Если вам хочется шампанского, то это сладость с газиками это одно. Если вам хочется пива, то это другое. Если вам хочется просто тупо водки попить, то это уже тоже нужно понимать, откуда это идет. Как красиво, типа ресетарка головы. Алла, ромянца, Анна. Так, ну все, ребят, буду заканчивать, потому что иначе эфир не сохранится. Спасибо вам огромное, что были, спасибо за ваши вопросы, их так много, и вас так много уже в эфире. Все, спасибо огромное вам всем. И задавайте вопросы. Чем больше будет вопросов, каких будет вопросов больше всего, следующий эфир такой сделаем. Все, всех обнимаю, всех люблю, всем спасибо от всех, от нас.